Здравствуйте, друзья! Остатки группировки Азова в Мариуполе киевский режим уже похоронил. По крайней мере, депутаты Киев Совета поддержали переименование столичного сквера на теремках в сквер Героев Мариуполя. Ну а категорически не согласны с этим остатки Азова, просят срочно прислать специалистов в Мариуполь по выведению татуировок. Но вот этот Азовец не дождался, попал в плен. А если серьезно, вот документ одного из американцев, которых взяли в Мариуполе. Подозреваю, что подобных американцев там еще много, и не только американцев. Ну и появились первые фотографии завода имени Алича, который освободили в Мариуполе силы ДНР. Между тем с передовой сообщают, что в Попасную взяли здание городской администрации. Глава Луганской военно-гражданской администрации, управляемая из Киева, сообщает, что это неправда, но признает, что идут тяжелые бои за Попасную, в числе и за рубежную из Ну и фото из Старомлыновки, в переводе на русский Старых Длинов. Это поселок в ДНР на границе с Запорожской областью, взятый донецкой милицией. Это как раз на линии наступающих от Мариуполя. Киев же решил, что сейчас проводится АТО образца 2015 года и начинает утверждать, что русские обстреливают себя сами. Точно так же, как они рассказывали много лет, что Донецк и Луганск тоже расстреливают себя сами. Но при этом в Киеве стонуты на финансовые темы. В частности, вспоминают о том, что за последние пять лет вф списал бедным странам более триллиона долларов, а несчастный киевский режим вынужден сейчас выплачивать 164 миллиарда долгов – взятым ранее кредитом и все остальные средства которые поступают в живом виде а не техникой и так далее тоже кредиты которые нужно отдавать а напомню зеленский требует по 7 миллиардов евро ежемесячно которые ему никто предоставлять не желает причем не в кредиты а в подарок он хочет Вот очень интересное заявление из США. Эти 11 Ми-17 предназначались для Афганистана. Они поступают из наших запасов, сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Очень символично. И не менее символично. Сенатор от штата Теннесси Фрэнк Несли решил поделиться с палатой представителей небольшим уроком истории о бездомности. Цитата. Он заявил, что Гитлер тоже был какое-то время бездомным, но затем продолжил вести жизнь, которая вошла в учебники истории. Так что не стоит удивляться тому, почему американцы поддерживают такой режим науки на Украине. Песков уже сегодня заявил, что все поставленные цели специальной военной операции на Украине будут выполнены, и среди главных целей он назвал уничтожение националистических батальонов. Вот сразу бы хотелось бы все-таки, чтобы господин Песков приложил к этому заявлению списочек, какие батальоны считать националистические, которые подлежат уничтожению, а какие нет. Потому что в армии не понимают эвфемизмов. Если батальон, то это батальон. Если это полк или бригада, то полк или бригада. Это полк особого назначения АЗОВ националистический батальон или нет? Полк про 1 нацгвардии Украины националистический или нет? Обнаруживаемая символика 85 й бригада, 25 й аэромобильная, 79-я бригада, они националистические или нет? Их уничтожать или как поступать вообще с теми, кого уничтожать не следует? Ну да бог с ним. Журналистку Марию Овсянникова, которая, помните, ворвалась в эфир прямого Первого канала с антивоенным плакатом, украинские националисты сейчас пикетируют и требуют от редакции Девельт в Берлине не брать ее на работу. Как вы видите, предатели нигде не любят, даже если перебежала на их сторону. Ну и снова проблемы на границе. Военкор Роман Сапаньков прямо с места сообщает о том, что, цитата, «С сегодняшнего дня новые правила прохода границы. Мы ездили почти месяц, возили гуманитарку по два раза в неделю. Но с сегодняшнего дня транспортный поток остановили. Обидно, только цены на продукты и топливо пошли вниз. Бензин, например, снизился до 75 рублей со 180». Напомню, что такие же проблемы были и на программпунктах в Ростовской области. Там по необоснованным требованиям массово задерживают грузы с гумпомощью и оборудованием для военных. На проверку изымаются даже книги и иконы, а экспертиза длится не то что дни, недели. И точно так же и с Белгородской, на Белгородской границе сообщают о том, что там тоже есть проблемы. То есть проблемы существуют на всех границах, мало того, в результате каких-то спускаемых сверху в вот по этим виновничьим вертикалям, о которых я неустанно говорю второй месяц, Происходит не улучшение, а ухудшение ситуации. Беженцы с Украины, которым удается добраться до границы Белгородской, с Белгородской областью, стоят в очереди по 5 дней. И я уже не хочу говорить о том, какие там возникают различные схемы ускоренного прохода границы. То есть это реальная проблема, которая современной чиновнической властной вертикалью не решается. И стоит напомнить о том, что Донецкая Республика, которая создавалась в условиях военного времени, рождалась в условиях военного времени, мало того, которую я критиковал много лет, совершенно обоснованно, но она выстраивала все-таки свою государственность в условиях военного времени и даже там... После начала военных действий был создан Государственный комитет обороны. И обратите внимание, сейчас до Юре в боевых действиях участвуют четыре государства. Луганская и Донецкая республики, Украина и Россия. Три из этих государств воюют. Россия же проводит специальную военную операцию. Может быть, все-таки что-то пора менять? Но и о других новостях, чтобы не зацикливаться на этом. В освобожденном Энергодаре Сбербанк наконец-то открылся. И открылся он раньше чем в Севастополе, в Крыму, который 8 лет, как уже является, частью России. Ну, да бог с ним, с этим я согласен, в Энергодаре они нужнее. Ну а министр экономики ФРГ просит немцев внести вклад в энергосбережение, задергивать шторы, что позволит сэкономить 5% на отопление, а если понизить еще и температуру в помещении на 1 градус, то сэкономится еще 6%. Ну, хочу пожелать немцев успеха в энергосбережении.